Микошенский, и это Солкнайт, Но ну, не простой. есть мы, сейчас зайдем Ну, возьмем, новую игру Посмотрите, сколько у меня Самоцветов, просто 21 миллиард квадалярт И я могу сейчас купить Любой облик, даже если он будет Вот стоить настоящие деньги, бам, все Не войдя никакие карты, я скачал Короче, взломку, сейчас мы Короче, пройдем, сейчас мы Пройдем, вот, полностью, у меня даже У меня даже самоцвет не тратится Сейчас мы полностью пройдем это игру, полностью прям сейчас пройдем игру. Я думаю, мы пройдем ее как раз-таки на инженере. Потом мы попробуем год мод. Ой, вообще, вообще жесть, люди. Вообще жесть, жесть. Тут вообще прям... Да мне это вообще ничего не надо. Хотя в эти магазин Кошки Удачи у нас там 5 рыбок. Можно прикупить просто все, что тут есть. Пока закрыто. Мастерская. ладно откроем соответственно все по накупим вот я тебе говорю вот let's go соответственно первый раунд я тут у меня вообще было прошлой версия где мы дошли сразу 3-1 прям так четко красиво вкусно прям жестко дошли сейчас 1-1 соответственно скину вообще кайф люди вот рыба все прям нравится Да сам персонаж имба вот я вам говорю мне кажется, это один из самых имбовых персонажей, которых mm. можно быть. И, кстати, вы реально можете... Ну, как минимум, Слава, наверное, сейчас параносольгируется, потому что первые, самые мои первые видосы были именно по Soul Найту. То есть, как пройти Soul Knight. Это, это было жесть. Если, кстати, хотите, чтобы я возвращал рубрику, давайте набьем 12 лайкосов под этим видосом, и я возвращаю рубрику, как пройти Soul Knight. Соответственно, с таким же скином, потому что я могу сейчас купить любой скин, даже вот... То есть все могу увидеть сейчас. Просто как прийти сок на это? Вот реально, если хотите воз... <смех> вернуть эту рубрику, то давайте соответственно добиваем на этом видосе 12 лайков, все, рубрика возвращается. Так, забытый пор... посох Стражи мага. Чем делают? Ну так себе, я не буду им пользоваться. Хоть у меня бесконечность. Э -э можете посмотреть сколько у меня вообще патронов это ну, здесь много-много я считаю много то есть я себе максимум я, я себе просто гейм и патроны поставил так мы просто вот пройдем как обычно солдат но без без бесконечных даже денег просто вот проходим проходим ну все равно прям, как бы, знаете, вот донатерам дают прям как будто полегче всякий персонажи полегче локации, потому что я прям по легкому прохожу. Возможно, это в том, что раньше, когда я проходил, я был менее таким взрослым и хуже играл. Это тоже такое было. У Личи, это ему не надо. Повяжем, ну, это будет Давайте вот это вот, я не знаю, но это будет как минимум хорошо. Я просто не на это патроны вот это все зелье энергии, я даже их пить не буду, потому что ну, зачем? зачем, зачем? Все ставим, ставим сюда, он будет уничтожать всех. Я прям вообще не знаю, но Солкнайт вот зломка Солкнайт, это прям кайфово, ты можешь всякие скины красивые покупать. То есть Солкнайт это одна из тех игр, где скины прям жесть крутые, я не знаю, я прям тащусь от всех скинов, от всех персонажей я не знаю, мне кажется, я никогда про Солк не забуду, потому что там офигенные скины прям реально жесткие, офигенные красивые скины просто там ну, мне, мне нравится Солк персонажами скинами, то есть из-за этого я, соответственно, ну, играю в у них еще у компании, которая создала эту игру есть там еще игра но там мне не понравились персонажи, они слишком реалистичные, но при этом они пиксельные и скины там нету, по-моему. Но все равно. Это очень похоже, но все равно это фигня полная. Все равно это фигня полная. Так, у нас вообще мы мы прям легко проходим. Пушка. Что это? Что это? Мы прям по-легкому проходим. Всех прям реально жестко легко. Я не знаю, почему я вообще так... Знаете, я проснулся, немножко посидел внулся, но я просто, не, знаете, не вижу смысла играть в обычный Брал Старс, потому что если есть Нулс, ну, при... по, по сути, если бы не было Брал Старса, не было бы Нулса. Так что Брал Старс тоже надо играть, но я все равно в него не играю, потому что, ну, а зачем? Я не хочу больше играть. Так, вампир. Берем... Почему мы и нет? Три оружия. Неплохо. Боже. 1-4. Let's go, соответственно. Я вообще не понимаю. Прямо, знаете, как будто вот когда у тебя взломка или, дона или ты доназил, тебе прям вот на все дается. Ну, не знаю. Может, инженер такой прям ух, прям жесткий. Но, наверное. Нет, знаете, вот я буду, если мы все-таки вернем рубрику, э как пройти Солк Найт то я скорее всего буду играть все-таки за старого алхимика. Да, скорее всего так буду играть. Правда с другими наверное способностями, но все равно за старого алхимика, за старый скин, карасик вкусненький так. Как бы реально, если мы добиваем, то я говорю, мы я возвращаю эту рубрику прям. Мне она сама нравилась, но когда вот после, когда я, помните проходил ну, Team Fortress, После этого я перестала снимать Soulk Night, потому что поняла то, что но Солк Найт сейчас не всем заходит. Я думаю, пока ну, типа, хотя бы 10 подписчиков наберу. И все. И реально будет хотя бы что-то. Хотя бы что-то будет. Ну, как видите, ну, более менее нормально. Я не знаю, прям. Если что, следующая э, серия, которая будет не под на Найтл, это будет, короче, э, это будет э, как я играю на годмоде. Тут есть Год Мод, мы на нем по любасу поиграем. Я, я вас уверяю, просто посмотрим, что такое годмод. Вот Может, там дофига монет будет, просто бесконечно всего. Ну, просто вот, надеюсь, что будет что-то крутое прямо на годмоде. Так бам бам бам бам бам Что вот, когда я сейчас э, выиграю последнего босса, я потом вам просто включу нарезки, как я прокажу всей стадии все. То есть, типа, в стадии принятия ЛП. Нет, типа, я просто на последних уровнях с боссом буду включать запись. Ну или просто обрезать буду. Короче, да. Просто, знаете, я уже очень давно не записывала в Раньше я вообще делала это, просто записывала, а потом озвучила в Капкуте, но сейчас же по-другому. Сейчас я записываю и на компьютер, и на сразу на экран, чтобы вот, не перезаписывать, чтобы просто подставить, там, монтаж делать и все уй ой, ой ой Попутчик! Let's go, идём. Мы где-то, по бы, Кабана забыли. Ой, какой-то лошара. Я вообще не знаю. кто то лошара, гоблина, священник. Кто это такой? Ну, расскажите мне, пожалуйста. Кто такой? Кто таков будет? Кто по масти? -класс Классная атака. Вообще жесть. Жесть. Прям жестко. Жесткая атака. Но метеориты еще более-менее. Слушайте, еще более-менее они как бы идут. Ну, а остальные атаки вообще скилл какой-то человек. Ч ⁇ кутарянский? Бан просто нафиг. Пошел нафиг. Не, у него посох фигня, я говорю. Посох просто Это да, уже стадия 2-5. У нас 11 хп, 6 брони, то есть в сумме 17 хп. Мы просто нормально фигарим. Просто жесть люта. Прям пипец еще моя пушка уничтожает вражеские пули. Это вот это класс. Она, короче, уничтожает, реально, вражеские пули, я офигел. Просто, я не знаю, я прям вот, знаете, вот, на лайт прохожу, наверное, мы потом со Славой, когда вот э, встретимся, я думаю, мы запишем вместе с онлайн. И, короче, и, скорее всего, там я буду играть со злом, потому что, скорее всего, можно играть в версии, плюс обычной версии, потому что ты присоединяешься по интернету есть да, конечно, ну ладно просто я не знаю я прям так по лайту прохожу но вообще на моих этих э, якобы меню короче все отвлекаются и все так ассасина но нам надо чтобы было какая-то фигня когда ты ставишь кушку так что у нас тут? нам главное чтобы опа скорее всего сейчас сюда пойдем не знаю конечно что там будет сейчас но скорее всего босс сейчас пройдем по быстрому я думаю даже без одной смерти пройдем я прям не знаю ведьма вот меня в прошлом ну то есть, э, в, когда я играл еще в обычную версию не зомбу ведьма меня прям жестко фигачит она прям меня зажимала там в была жесть какая-то я прям ее ненавидим Сейчас что-то легко как-то. Сейчас даже ну, не чувствую, не чувствую. Так, бесполезный выбор. Я всех я секса 2О, короче, бью и вообще не чувствую боли, не чувствую страданий. Опа, всё, а я, я, я, я, Ай-яй-яй-яй, какого, какого фига, какого... Что за фигня? Видимо, тот выбор надо все таки пройти, а то с одиннадцать хп прийти, конечно, к боссу, но не с девяти, лишь 9 тоже хорошо, но все равно, уй-уй, выбор не надо даже, сейчас мы взяли здоровье тогда, бах, здоровье молодых, яй не смей, не смей, не смей зелья все но ну, мы готовы у нас сейчас будет так король привидим ой-ой-ой-ой какая досада что он нам попался конечно прям жесть Прям жесть какая-то, что он мне попался, это прям плохо на самом деле так-то, что это не самый лучший персонаж с, с кем бы я сражался сейчас. Прям просто пулями засыпает, это меня вот это бесит, то что пулями очень жестко засыпает. прям по жесткому засыпать пулями. Ну ладно, моя-то эта турелька, она короче отбивает их, но все равно сражаться все равно не, не, не просто. Я, я Хоть и сейчас полностью хп побеждает его даже ни разу не умер. Но все равно, типа, с ним сложно сражаться, это не так уж и просто. Вот я про что говорю. Когда он к тебе притягивает, вот так вот спамят. Нет, нет, нет, нет, нет никуда ты нет, куда ты братик не не не Мальчик, ты куда а? Ой, просто меня сейчас турель спасала прям по жёсткому Так, забираем, соответственно. И у нас сейчас прям, по жёсткому прям по жёсткому Её на следующий раунд. Ну ч, 3-5? Посмотрим, что нам вообще может дать. Стойте. Стойте. Это был 3-5. прошли мы прошли 3-6 сюда смотрите что мы сейчас просто ну, люди ну смотрите чем мы сейчас делаем бам магический камень сюда просто вот я не знаю как мне повезло с вампиром он мне просто весь раунд про про это про про что прошел просто прям жесть какая-то тебе удалось да мы скоро еще я думаю с кем-то еще там пройдем ну в общем жесть давайте посмотрим что нам дадут подвал волшебный вот так сейф ⁇ -мо ⁇ режим сезона мусорное ведро корля питомца волшебный сейф волшебная мастерская жесть это жесть я извиняюсь мы прошли полностью и ну прям вот сразу полностью давайте мы кстати я хотел прикупить Откро... открою я же открою и прокачаю на... на фу Хто это Хтос? кто из кто все мы моему открыли но ну, ладно кофе покупаем это покупаем а что мы делаем кстати изготавливает зелье с неизвестным эффектом приняв наш. персонаж Понятно. Так. Вот мой карасик. Вот мой карасичек. Стой, дорогой. Путь развития. Мы максимум путь развития просто прошли. И короче, мы просто полностью солкнает. прям вот от начала, вот прям вот до конца прошли вот солк Сезонный магазин. А что у нас сезонный магазин? У нас тут. Давайте прикупим вот этих монеток. Подождите, прикупим этих монеток. Бам, сюда, открываем ящик, получаем какую-то штуку, я вообще не знаю, что это за штука. Лизго, покупаем разбойника Сокола. Мне не хватает монет. Так, под. Я все, так я же купил его. у люди, люди, люди! Что это за персонажи? мою, что за персонаж? Что за? Ну короче, с вами Лукашенский. Мы прошли полностью это от начала до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем.